Раз-раз. Ребят, всем привет. Проверка связи. Плюсаните в чат, если меня хорошо слышно. Я вижу, что звук должен быть. Угу. Есть звук. Отлично. Сегодня Денис еще пару минут и будет на месте. Пока его нет, я начну. Меня зовут Владислав. Я буду модератором этого вебинара. Если какие-то вопросы, Будут возникать, пишите в чат, будем стараться решать их оперативно. Сразу скажу, если у кого-то будут проблемы со звуком, либо с видео, картинка будет пропадать, в большинстве случаев помогает, когда, когда перезаходишь. То есть перезагрузите страницу, можете прям даже не писать, не спрашивать, сразу просто перезагрузитесь, посмотрите. И в большинстве случаев это помогает. Хотелось бы узнать, кто сегодня первый раз слушает Дениса Ковача, кто не был на вебинаре на прошлой неделе, либо же кто-то, скорее всего, дольше уже Дениса слушает. Поэтому хочется понять, сколько у нас сегодня людей первый раз будут слушать, и Денису будет... Проще понимать, насколько ему насколько ему углубляться в какую-то свою терминологию, может быть, более подробно объяснить какие-то нюансы. Угу. Есть, ребята. Новое, ну, в принципе, большинство, я вижу, что уже большинство знакомы с Денисом, поэтому... Все окей. Хорошо. Ждем Дениса, как появится. В принципе, сразу начинаем. Запись вебинара будет. Запись вебинара будет. Я сейчас сразу сброшу контакты. Контакты Дениса, кто первый раз на вебинаре. Скайп Дениса, почта, сайт и канал а также я сброшу, сброшу наши контакты компании Order Flow Trading. Можете подписаться к нам в Facebook, подписывайтесь на канал, потому что сейчас часто у нас выходят новые видео по обзору платформ, по функционалу, по описанию индикаторов различных, и можете просмотреть, соответственно, то, что уже было снято. Вот буквально на прошлой неделе появилось у нас видео по стакану, по ленте, поэтому можете ознакомиться. И, соответственно, планируем мы проводить с Денисом не только еженедельные обзоры, но еще будем, скорее всего, проводить мастер-классы, поэтому объявления будет у нас в соцсетях подписывайтесь чтобы не пропустить и регистрироваться и еще один, еще один момент значит у нас скорее всего в следующий четверг в следующий четверг будет еще один вебинар по рейнджбарам и будем разбирать несколько индикаторов которые объемных индикаторов, которые есть в платформе АТАС, должно быть интересно, поэтому подписывайтесь. Подписывайтесь, а также еще одно, одно небольшое объявление. Те, кто уже подписан на еженедельный анализ в форме, который, которая находится на сайте OrderFlow Trading, вам не нужно больше регистрироваться. Дополнительно, то есть именно еженедельный анализ по понедельникам, который будет проходить в это время, вы будете получать сразу письма в рассылке, поэтому если вы будете регистрироваться вдруг повторно и вам скажут, что уже такой есть пользователь, это означает, что вы уже зарегистрировались и вы в любом случае будете получать рассылку. Все, ждем Дениса, я отключаюсь. Денис, как бы уж готов, в принципе, начинай. Так, хорошо, вижу, уже практически все собрались, я потом специально немножко попозже начал. Угу. Да, отличненько. Так, хорошо, сейчас у меня здесь, в принципе, все настроено. Сейчас грузится экран. Сейчас, сейчас, секундочку, один момент. Тут повод. Снова запросила. Сейчас это быстро. Так, ну по идее. Сейчас должно быть уже меня видно, мой рабочий стол. Сейчас еще раз. Сейчас, сейчас мне пишут. О, вот сейчас должен быть виден. По идее, проба работает. Угу. <coughs> да, да, все замечательно. Ну что ж, а я думаю, те, кто хотел зайти, уже зашли. Единственное, только ко мне это больше к саппорту, просьба. Дело в том, что ко мне в личку многие люди писали, что они не могли зайти, почему-то ошибку выдавала. то писала, что там что-то «Not enter in the same browser», то еще что-то. В общем, у многих людей были какие-то ошибки со входом вот, по посадочной странице. Поэтому не знаю, кто-то, наверное, не дошел, поэтому я в личку уже начал скидывать прямую ссылку на uh, сам вебинар. Вот. Но ну, я думаю, к следующему разу это, эти моменты все решатся. Ну что ж, а мы тогда uh, будем с вами uh, начинать наш вебинар. Всем добрый вечер. Меня зовут Ковач Денис. Я управляющий трейдер с 9-летним опытом торговли. И сегодня у нас 22 мая. И по плану нашей еженедельный вебинар, который посвящен анализу текущей ситуации на рынке. То есть мы с вами ставим прогнозы движения по основным валютным фьючерсам, также золоту, нефти, рассмотрим индекс S P 500 на примере Семи Групп с помощью другой аналитической платформы АТАС. Вот. И, соответственно, посмотрим, какие есть действительно интересные моменты для открытия сделок на текущую неделю и, возможно, где-то уже появляются для этого первые условия. А, да, вижу от вопрос. Время теперь всегда будет 19.00. Дело в том, что время в 19.00 уже примерно больше месяца, а то и, а то и уже почти два месяца. Мы начинаем в 19 часов. Вот Это связано было с переводом на летнее время. В России не переводили, в Украине переводили, поэтому ну, в Европе тоже в том числе. Поэтому Сейчас у всех уже время синхронизировано, в 19 часов у нас, как всегда, начало еще с момента перевода часов. Ну что ж, давайте, пожалуй, мы с вами начнем сейчас с анализа евро, фьючерса евро. Дело в том, что я также читаю посты в Фейсбуке многих других трейдеров, которых я достаточно хорошо знаю и уважаю. Вот. Многие из них пытаются разворот поймать по евро, в принципе, это, наверное, вполне естественное желание, потому что все хотят купить подешевле, продать подороже. Вот. Но если объективно на самом деле смотреть на текущую ситуацию, вот, то на самом деле пока что вот я лично да, действительно значимых серьезных предпосылок для разворота здесь просто банально не вижу. То есть ну, пока что их нет. А, остается вопрос э, лишь в том, куда может вверх э, достреливаться цена. Смотрите, дело в том, что э, по сути сейчас такая ситуация, что а рынок, точнее фьючерс евро уже практически дошел до своих, скажем так, промежуточно-финальных целей. То есть а это не означает, что сейчас будет полная остановка и движение, там, как многие ждали к паритету. Собственно, когда речь была о паритете, я эти все моменты опровергал, был последнего. говорил, что паритета в ближайшие года два, то и три вы, их, вы их все равно не увидите. Вот. я по-прежнему остаюсь предан своему мнению и я лично жду, что движение вверх здесь состоится как минимум обязательно на перехай по фьючерсам. Это уровня 1.13.20. Вот, на, на спотовом рынке, там, посмотрите на форвардпоинт, там разница будет у вас в 20 тиков. То есть там это уровень получается, по-моему, 1.13 ровно. Да, там 20 тиков ниже, значит 1.13 ровно. Вот И, соответственно, как минимум ближайшие цели движения будут находиться немного выше. То есть пока что я лично евро продавать действительно не рекомендую. Но ну, я считаю, что еще для этого слишком рано, и как минимум промежуточные условия пока что не созданы. Дело в том, что даже если посмотреть на вертикальные объемы, которые появляются по ходу движения. Да, сейчас есть такой некий всплеск, повышенный объем на фоне всех предыдущих. Вот. Но, тем не менее, пока что реакция от появления данного объема еще, еще пока не существенна. То есть как такого результата вверх нет, но и в то же время и отскока вниз тоже у нас нет. То есть, по большому счету, при таких комбинациях рынок очень часто делает просто коррекцию вниз и дальше продолжает спокойно свое движение вверх. Так как у нас есть уже сформированная... Зонка вращения, она выглядит вот таким образом. Вот, я считаю, что запросто могут вернуть цену к моменту, откуда сегодня был сделан ценовой выброс вверх. Здесь посмотрим, возможно, вливания будут делаться точно внизу, там, либо по ленте принтов крупные сделки пройдут, у нас они будут с помощью индикатора Big Trade подсвечены. Вот, и дальше продолжится у нас, собственно, движение вверх, которое я показал к ключевым ключевому уровню 1.1360. Дело в том, что данный уровень, он является достаточно важным экстремумом, вот, и плюс ко всему находится выше экстремума, который был спровоцирован на эйфории, когда победил президентские выборы Трамп. Дело в том, что если вы на рынке видите, что есть четко сформированное такое хорошее импульсное движение, и где-то в прошлом есть такой крупный значимый экстремум, то знаете, что приблизительно в 90% случаев его обязательно протестируют и обязательно с первого раза его не пройдут и ложно пробьют. То есть подобные моменты, они сплошь и рядом. Вы на рынке, я думаю, каждый из вас видел очень большое количество абсолютно разных инструментов. Поэтому я ожидаю, что очень-очень большая вероятность будет пробой данного экстремума. И подход уже к следующим. Здесь, на самом деле, идет уже целая череда из нескольких настроемов. И плюс ко всему, еще на протяжении прошлогоднего апреля, мая, также частично июня, находилось здесь достаточно крупное накопление объема. Вот. И поэтому, следовательно, я жду, что движение состоится у нас как минимум хотя бы к данному уровню 1.1360, а вот от него уже действительно можно будет в дальнейшем рассматривать возможность разворота. То есть, раньше я лично не верю. Серьезно, не верю. Думаю, что экстремум, который был после, точнее, во время выборов сформирован, его действительно цена пробьет. И именно к этому сейчас стремится да, и, собственно, много на это указывает. А вот уже когда в июне все ожидают решения ФРС по поводу ставки США, вот тогда как раз может случиться овал, потому что если ставку подымут, то в принципе как таковых серьезных новостей больше не будет, то есть все уже понимают, что в этом году возможно будет два повышения ставки, и поэтому если ее все же повысят, то здесь уже непредвиденных моментов не будет, и действительно индекс доллара пойдет в рост, а евро наоборот, пойдет снижение. Поэтому приблизительно вот такая схема э, для схемы развития дальнейших событий нам будет прорисовываться. Возможно, уровень будет и немножко выше. 1.1360 – это взятый усредненный уровень. То есть он продолжается вверх вплоть до приблизительно 1.1390. Просто чтобы вы понимали. То есть это не просто уровень, который нужно поставить лимит и ждать. Нет, это уровень, при достижении которого вам нужно уже будет обращать внимание на те формации ценовые, которые будет вам рынок подсказывать. Вот, Но ниже данного уровня, я вам продавать категорически не рекомендую. То есть это будет крайне неудачная затея. Вот, поэтому мое мнение, что добиваю целью все-таки вверху. Пускай даже сегодня точно вливание сделали, вроде как и кульминацию могут провернуть. Но я думаю, все это, все это будет фейково и рынок сейчас по большому счету очень такой политический, особенно с учетом политической обстановки в США. Абсолютно ничего не указывает пока что на укрепление доллара, поэтому я лично жду добой вверх и евро в продаже даже не трогаю. Внутри дня, кто торгует, вы можете здесь докупаться. Возможно, чуть ниже добьют. То есть, скажем, примерно вот сюда. Но опять-таки смысл от этого особо принципиально он не поменяется. То есть все равно потом произойдет с большей долей вероятности добой вверх. И после этого уже только цена может уйти в хорошую, глубокую... Коррекцию вниз. Такое мое мнение касательно фьючерса евро на предстоящую торговую неделю. И скажите, вам данное мнение понятно? Вопросы ко мне по анализу евро будут? Угу. Да, отлично. Отлично. Да, вижу вопрос. Что с вашим фондом, который на Sync рекламировался? На самом деле Sync это сайт нашего партнера и с фондом ничего не случилось, он до, он до сих пор существует, мы его немножко реструктуризируем для внутридневной торговли. Вот, потому что среднесрочная торговля при заявленных рисках и небольших депозитах на фьючерсах была крайне проблематична. То есть очень сложно было укладываться в риски, и при этом нужно было переходить на микрофьючерсы. Но далеко не на все финансовые инструменты микрофьючерсы была та ликвидность, которая нам нужна. И поэтому полноценно на микрофьючерсах торговать было на фьючерс, например, того же швейцарского франка практически невозможно. Ну, я думаю, все, кто пробовали торговать микро, этот микрофьюч швейцарцев, то меня поймут. Там ликвидность вообще практически отсутствует. Ладно, поэтому, когда он будет полностью уже оттестирован и переделан под внутридневную торговлю, то полностью там возобновится работа. Поэтому не переживайте, с ним ничего не случилось. Он как, он как был, так и есть. Вот. И плюс под него отдельный сайт еще делается. Да, вижу вопрос закрытие ГЭПа. Еще ждете? Смотрите, ГЭП в любом случае будет закрыт. Да, закрытие ГЭПа жду, но опять-таки на моей памяти бывало у нас движение где-то порядка 800, да, 800 приблизительно тиков после образования ГЭПа до его закрытия. То есть цена после выходных сделала ГЭП, пролетела еще 800 тиков и только затем уже перекрыла. Поэтому я на гэпы, скажем так, особо никогда не ориентировалась. То есть это не показатель. Тем более те, кто не торговал на фонде, возможно, не знают, что существует такое понятие, как гэп на отрыв. И поэтому есть некоторые гэпы, которые идут на ускорение движения. То есть они могут не, скажем, на фонде иногда гэпы, подобные на отрыв, на ускорение, они не перекрываются даже годами, а иногда даже вообще никогда. За всю историю существования акций, очень много есть таких акций, которые гэпы вообще никогда не перекрывались. Вот. На, ну, это уже больше характеристики самого рынка, скажем так, обусловлено, потому что валютный рынок, он больше флетовый на самом деле, чем фондовый. Вот. И поэтому на валютке обязательно он перекрывается, но позже. Так, по евро, я так понял, ситуация понятна. По фунту, смотрите. По фунту у меня вот еще с пятницы были, кстати говоря, продажи. Продажи были четко на уровне 1.30. Вот. Я сегодня благополучно закрыл плюс один тик как раз в моменте, даже не на красной, а на следующей, на зеленой свечке, потому что мне на более мелких, на получасовом, и часовом таймах мне вообще не нравилось ситуация как, как там развивалась как по мету совершенно никакая была в качестве продаж вот поэтому я их благополучно плюс один тип продажи закрыл вот сейчас пока предпочту оставаться вне рынка но здесь есть очень интересная такая штука вначале у нас была попытка так называемого появления проталкивающего объема то есть, когда один объем поглощал другой, и свеча проталкивалась э, сквозь нее вниз. Вот. Но, к сожалению, реакцию толком здесь не дали. То есть, очень рисковая сделка была. Вот. Поэтому хорошо, что ее сразу сразу на следующий день, в понедельник, сегодня, э, прикрыли ее в ноль. Вот. И сейчас э, здесь в сформировалась так называемая зона вращения. Она будет выглядеть у нас вот, э, в следующем виде. Сейчас я вам ее сразу покажу. Вот, с там уже перекрытых свечей. Вот такая у нас есть зонка вращения. Достаточно интересна, на самом деле комбинация. Даже вот так вот чуть-чуть вот, ее продлю. А, достаточно интересна, на самом деле комбинация. А, для того, чтобы ее очень грамотно от, э, отторговать, нужно, чтобы цена обязательно закрылась под дней. Дело в том, что внизу очень серьезная поддержка здесь образована. То есть, если вы посмотрите, скажем, с позиции профиля на рынок, то вы увидите, что соотношение верхней проторговки относительно нижней, но ну, они просто не сопоставимы. Потому что вверху пока что еще не накоплен достаточно сил для того, чтобы двинуть цену вниз. И вообще, если честно, на ближайшее время я не верю, что фунт смогут сильно вниз опустить. Дело в том, что по фунту, снова-таки, как и на примере с евро, есть достаточно такие интересные экстремумы, которые, по сути, еще не были пробиты. И плюс ко всему, есть также отдельно взятая зона вращения. Вот если комплексно просмотреть предыдущие участки, от которых было сделано достаточно резкое движение вниз, то вы увидите вот, сейчас, вот эти моменты. Так, сейчас главное не потеряться в них. Сейчас, сейчас, сейчас вернем. Вот, отлично. Начат цена 1.3017, а моменты вращения. Если в целом их подытожить, это приблизительно уровень 1.3140, у меня сразу же вырисовывается. Вот, достаточно большое количество экстремумов было сформировано на данном уровне. Вот. Но до этого уровня цене еще нужно дойти. Есть промежуточные также мелкие экстремумы, но от них вероятность отскока, ну, на мой взгляд, крайне низкая. Если даже приблизительно раскинуть предыдущий профиль, который был сформирован, то у нас в итоге что получается? Один есть, нижний, то есть так называемый ключевой, ключевой профиль, а рейтинговый объем находится у нас все-таки выше, в районе 1.31.40, 1.32 диапазон. Вот. Но я в данном случае больше буду опираться на показания самих уровней, и мне лично очень нравится уровень по цене 1.31.40. А те, кто торгует на споте, на форексе, это уровень будет 1.31.30, на 10 тиков ниже. Вот, поэтому я лично склоняюсь к мнению, что по фунту движение вверх будет все же продолжено. Причем продолжено конкретно к уровню 1.31.40. Вот он. А вот только затем уже можно будет говорить о том, что оттуда начнется... Достаточно значимая глубокая коррекция вниз. Причем коррекция здесь действительно может быть очень глубокой. То есть пока что ее величину я заранее не рассчитываю. Вот, но приблизительно сейчас так на вскидку. Возьмем даже по прошлому экстрему. Здесь несколько есть уровней. Будем ориентироваться приблизительно 1.27. Есть еще 27.70. Давайте возьмем пока что 1.27 как ближайший, ключевой. вот Поэтому потенциал движения здесь очень приличный. Вот, но пока что еще немножко рановато. Я пока не, не советую этого делать, потому что вот, один момент уже вроде как от, такой относительный безопасность сделки был, то есть такая полурисковая, полубезопасность, что за среднее между этим был, но реакции толком не дали, и зону вращения, вот, которую я вам сейчас показал, ее не смогли протолкнуть абсолютно никак вниз. То есть Один раз ударились, второй раз ударились, третий еще ударились, и все равно делают отскок. Поэтому я здесь на продажу входить не буду ровно до момента, пока не пробьют эту зону вниз. Как только цена закрепится приблизительно в районе, Прошлонедельного минимума, тогда уже можно будет говорить о том, что действительно от, от верхушки, то есть от верхнего накопления промежуточного, можно будет продавать. Пока что ни в коем случае. Поэтому я жду 1.31.40 или, или близлежащую цену и буду смотреть уже на условия, которые покажет рынок. И, возможно, оттуда появятся продажи. Поэтому, пока что я вам советую воздержаться от продаж и поиск покупки, просто сопровождайте ваши сделки. Такое мое мнение по фьючерсу британского фунта. И скажите, оно вам понятно? Почему-то кажется, что фунт с легкостью отдаляет этот в 1.34. Ну, как сказать, насчет с легкостью. Пока что вверх-вверх он идет с промежуточными проторговками, поэтому э, я бы не делал, конечно, громкие заявления в, в плане того, э, что прям с легкостью. Вот, но как вариант просто я к чему говорю, что сейчас очень многие опять-таки пытаются зашортить фонд. Я был одним из них, но вышел, э, скажем так, по, по относительному безубытку. И поэтому с учетом того, какая сейчас ситуация, то нет. Честно, абсолютно никакого желания туда снова лезть, пока не появятся более меняемые такие адекватные условия. Вот. Ну, один, сколько там 1.3140 пока что у меня идет как целевой уровень. Так, австрал-новозеландец. Между собой они очень-очень похожи в плане корреляционного движения. Здесь я вообще изначально ожидал добой все-таки, что сделают вниз. Вот. Но по сути пока что не сделали тол тол только ни вниз, ни вверх. То есть э, толком движения здесь, скажем так, еще пока никак не прошло. То есть некая флетовая, наклонная э, делается накопление вверх. То есть это такие очень каверзные на самом деле моменты. Вот. У меня здесь еще раскинуто было такая очень крупная трендовая, вот, который я изначально целился, что цена именно к ней подойдет. И исходя из того, что я вижу вот сейчас, глядя на рынок, то создается такое впечатление на самом деле, что цена хочет пробраться приблизительно к верхнему сегменту. Почему? Потому что вот предыдущие уровни, которые были более-менее значимы для отскока, они были преодолены, то есть от них коррекция была. Плюс ко всему, я всегда стараюсь обращать внимание на то, что рынок видит ключевой профиль. То есть месячный депок рынок видел и с одной стороны, и с другой стороны. Вот. И при этом сформировал также звонку вращения. Она небольшая. И вот в таком виде будет выглядеть. Значит, что касается движения цены вверх, здесь сейчас мы с вами. Попробуем раскинуть профиль, посмотрим по уровням, что получается. Ну, в принципе, да, вот первый и второй есть два уровня. Я больше склоняюсь вот к верхнему уровню, что цена постарается все же подойти, подойти вот сюда к экстрему. Это будет на самом деле вполне, вполне логично выглядеть. Сейчас отскоки промежуточные делаются от также значимых экстремов. Вот первого, здесь второго. Вот здесь вот будет. Третий. Вот уже цена практически до него дошла. Вот, отскочила вот от данного экстрама. То есть каждый из них навидит и с промежуточными коррекциями все равно старается а, преодолеть выше. В подобных ситуациях очень часто на самом деле происходит а, финальный добой. То есть пока что ожидаю, в район приблизительно 0,7525. Вот, что будет сделан добой а, вот, к этому сегменту. Затем уже достаточно глубокая коррекция. И вот здесь остается открытым только лишь вопрос, преодолеют, преодолеют или нет вот данную зону вращения. А, потому что если ее все же преод... смогут преодолеть, то, след... то следующая цель движения однозначно будет идти уже по трендовой. Вот. И плюс ко всему, с учетом того, что сегментация самого движения вниз, с каждым новым перелом, она почему -то уменьшается, вот, то я сразу вам покажу на всякий случай оба варианта, развития событий, то есть, либо от зоны вращения, которая плюс ко всему совпадает с месячным депоком, мы получим новый импульс вверх, либо же, если все все же произойдет пробой данной зоны данной зоны вращения, то цена после этого подойдет к трендовой линии, причем трендовый, который построена даже не, не по недельным, а по точнее не по дневным, а по недельным э, свечам, и от нее уже сформируется приблизительно аналогичное движение тоже вверх. потому что так, что так, оба варианта развития событий приблизительно одинаковый конечный результат носят. Вот, единственный только момент, нужно будет обратить внимание на то, когда цена подойдет вот к данному накоплению, которое было сделано, и в случае пробоя движение к нижней трендовой линии. Вот. Но в дальнейшем я все равно их вижу на рост. Вот, Новозеландец, по сути, в принципе, приблизительно аналогичная ситуация, на самом деле, по нему. То есть, здесь, ну, единственное, по новозеландцу я склоняюсь к мнению, что э, обновления минимума уже, скорее всего, не будет. То есть, дело в том, что э, здесь сделали одну очень интересную комбинацию, которую условно можно называть как Три экстремума, то есть сформировали первый экстремум внизу, второй, третий с промежуточными глубокими коррекциями и достаточно резкий откуп вверх. Причем было еще также появление было крупного вертикального объема, границы которого представляют из себя достаточно сильные уровни поддержки и сопротивления. Здесь поддержка сработала, сопротивление только лишь в виде коррекции. Промежуточная зона покупочная, зона покупателей так называемая была также сформирована. И в дальнейшем здесь все-таки уже а, приоритет гораздо больше, я лично вижу, на покупке, чем на продаже, потому что внизу все-таки накопили действительно значимый объем, с которого достаточно красивый был выход вверх. Вот вы можете сейчас а, сопоставить размеры. Вот в данном случае я делаю очень-очень простую а, такую технику. Давайте сейчас с вами а, немножко а, в плане логики логике с вами поработаем. Вот посмотрите внимательно на все движение вниз, которое было сделано вот сверху вниз. да, И чисто логически подумайте, вот глядя на профиль, который я вам сейчас показываю, на протяжении движения вниз, было ли внизу накоплено достаточное количество сил в виде объема для того, чтобы вытолкнуть цену вверх. Вот как вы считаете? Вот глядя на данный график с учетом, профиля. Было ли внизу достаточно объема накопленого, чтобы все же вытолкнуть цену вверх и дать ей новый стимул для роста. Вот, подумайте сейчас, ответьте в чат, и я прочитаю ваши ответы. Так, посмотрим на ответы. Виктор спрашивает не скажи, для чего у тебя на графике канал, как ты его используешь? У меня на графике нету канала. А, все, я понял, то, то не канал, это границы профильного объема месячного. Я их использую как направляющую силу для того, чтобы видеть скорость накопления объема и также дополнительные зоны поддержки сопротивления. Так, отлично, я вижу ваши ответы, большинство, точнее, не большинство, все, кто ответили, считают, что да, то есть внизу было накоплено действительно достаточное количество объема, чтобы вытолкнуть цену вверх. Я абсолютно с вами согласен, почему? Потому что внизу действительно, посмотрите на гиста внизу, то есть так называемый ключевой профильный объем в нижнем сегменте, его действительно было здесь значимое количество, больше, чем вверху. То есть вверху у нас рейтинговый объем, который выполняет роль сопротивления, внизу у нас ключевой объем. То есть Что это нам дает понимание чего? Что внизу было накоплено объема действительно достаточно большое количество для того, чтобы суметь преодолеть сопротивление вверху. Поэтому, исходя из данной ситуации, как лично я вижу дальнейшее развитие, что цена продолжит свое движение вверх, после этого... Коррекция вниз к нижнему профилю, который плюс ко всему, вот обратите внимание, здесь не просто находится профиль, здесь плюс ко всему еще и важный уровень. Вот он. Мы сейчас с вами отдельно обязательно отметим. Так вот, возьмем 0.69. Красивый уровень. Вот, вплоть до уровня 0.69, здесь более чем. На самом деле, возможно, действительно, коррекция. Есть промежуточная еще зона покупателя, но что-то мне подсказывает, что ее попытаются протолкнуть, чтобы небольшой ложняк сделать. что низу все-таки очень хорошо накопили. Вот. И, в принципе, от уровня 0.69.10 приблизительно можно уже начинать покупать. То есть, Когда цена откорректируется, скажем, данный сегмент рынка, то можно действительно уже начать покупать. И затем ожидается достаточно хорошее движение вверх. Стоп в данном случае нужно будет выстрелять под нижний экстремом с отступом. А точнее, это уровень 0,6870. 0,68,70 можно ставить стоп. 0,69.10 будет первый байлимит. 0,69 ровно можно поставить второй. То есть немножко раздробить сделку и общий стоп на 0,6870. То есть, вот вам а, сразу торговая идея, торговый сигнал на рынке. Вот Вверху здесь продавать пока что я лично не советую. Лучше дождаться, просто переждать окончание движения вверху, дождаться, затем, чтобы коррекция вниз прошла и на этой коррекции уже купить. То есть, я не очень люблю, точнее, я вообще не люблю на самом деле ловить окончание импульсов, но я очень люблю ловить окончание коррекции а, как раз за рождение нового импульса. Вот, и поэтому, если все это подытожить, то движение вверх здесь ожидается, ого, какое, то есть очень такое красивое. А, при этом самая минимальная цель, давайте с вами посмотрим, это приблизительно уровень 070 75 это самый первый уровень. Вот, но остальные уровни уже намного выше. То есть, я вам покажу так, что э, движение ожидается на пробой, здесь, вот, на пробой уровня 070 75 Поэтому смотрите сами, даже от верхнего уровня у нас получается общий стоп 40 тиков, это с учетом уже отступа. Самый ближайший тейк у нас получается уже 165, то есть соотношение более чем 4 к 1, значит можно пробовать. Вопросы у вас ко мне по анализу новозеландского и австралийского долларов есть? То есть, как видите, в принципе, ситуация по ним похожа. Но в случае Австрала здесь 50 на 50. Могут сделать, могут не сделать перелог ключевого локального минимума. А по, ново по Новозеландцу вероятность того, что уже обновлений не будет, очень высокая. РТС, честно, я даже не настраивал. То есть, это возможность на следующий раз, если... Там, заранее напишите мне, я хотя бы настрою под него э, все полностью показатели объемов, потому что это на самом деле занимает тоже время. Угу. Вот это мне просто в личку напишите. А, админ, сбрось, пожалуйста, ссылку на, а, этот, на мою почту и Skype. Может, человек мог со мной в скайпе связаться и заранее просто написал по РТС, потому что ну, я могу забыть, мне очень много пишут. Угу, благодарю. Да, вижу, Андрей, вопросов нет, также э, рассчитывал и скрин давал по Кири. Вот, замечательно тогда. мне всегда радует, собственно, когда мысли сходятся. Ну что ж, хорошо, тогда мы с вами продолжаем. Франк. Ну, отдельно рассматривать франк, в принципе, особо смысла не имеет, на самом деле, потому что это валюта, которая на споте является зеркальным отражением евро, а в случае фьючерса, то они движутся в одну и ту же сторону, только единственное, у них погрешность движения, то есть в виде волатильности некоторая есть. Вот. Здесь, как видите, у меня вот одна сделка есть, но это я их даже не стал в наш трейдинг рум скидывать. Вот здесь э, такая сделка риска. Возможно, сегодня просто, э, после вебинара я ее буду закрывать, потому что мне снова-таки не очень нравится вообще подобное движение. Я ожидал, что будет приблизительно такая вот тень вверх, но после этого все-таки смогут пере перекрыть вниз. Но, а так в итоге сформировали только лишь зону вращения, поэтому есть очень большая вероятность того, что снова-таки э, будет цена стремиться, пытаться пробиться повыше. Вот, поэтому, невзирая на данную сделку, давайте, чтобы она вас не смущала, все равно, скорее всего, буду ее закрывать, там плюс-минус уже непринципиально. Пускай немножко 5 копеек накинем. Так, и см смотрим. Значит, снова-таки есть очень интересная комбинация от раза три экстремума, но здесь она выглядит несколько по-другому. То есть, подобные вещи очень часто, на самом деле, даже трендовые, они, они пропиливаются вверх. Вот, я такие моменты очень много уже наблюдал. Вот. и мне лично мой опыт подсказывает, что все-таки будет сделан пробой, причем по фьючам это пробой приблизительно к уровню 1.04.10. Вот сюда вот поставил уровень, раз экстремум, два экстремум, здесь промежуточные, здесь пропиливание вверх. Сейчас попробуем еще с позиции объема раскинуть тоже, что у нас тут есть. Ага, значит, текущий ключевой объем находится как раз вблизи э, текущей цены. Насколько я вижу, да. Но мне очень-очень не нравится тут факт, что, во-первых, скорость набора позиций низкая. Вот сегодня э, задавали вопрос как раз в чате по поводу, зачем нужен этот канал. Вот. Э, данный канал на называется э, границами Депока, то есть это границы профильного объема, которые в динамике у нас рассчитываются. И соответственно, э, если сейчас граница находится внизу и даже не подошла графика, то есть это означает, что здесь ну, крайне слабый сейчас идет набор позиций. Здесь просто идет уже... Так называемая фаза распределения. То есть при фазе распределения но очень редко рынок прям будет такие V-образные развороты делать. Это очень-очень большая редкость. Тем более ключевой даже вертикальный объем у нас находится чуть ниже вот данный уровень. Но вот практически до него цена дошла. Плюс еще недалеко находится еще один ключевой уровень. Поэтому здесь собственно все указывает, что пока что вряд ли особо можно будет рассчитывать на разворот. Вот, поэтому не будем, скажем так, придумывать разворот там, где его пока что еще нет. Вот, и, следовательно, я ожидаю, что будет продолжение движения цены вверх. Вот. Куда вверх? Как минимум 1.0410. То есть это у, нас ближайший, вот покажу, это у нас ближайший уровень, от которого потихоньку можно будет уже хоть как-то по чуть-чуть рассматривать возможность для продажи Фьючерса и, соответственно, это у нас будет из продажи фьючерса, то покупка на спотовом рынке пары USD Chief. Тем более, гэпа здесь никакого нет, гэп уже даже на споте, он был перекрыт, вот, поэтому на него даже здесь внимание обращать не стоит, потому что его нет. Ну что ж, собственно, по франку ситуация, вот, если сравнить с евро, приблизительно аналогичная. Вот, просто показал чуть меньшей амплитудой ориентируясь только лишь на ближайшие уровень. Я франк на самом деле редко торгую, больше стараюсь на евро обращать внимание. Ну, вот, поэтому точно так же, как и по э, фунту, по евро, по франку, движение вверх, я считаю, пока что еще не закончено. Ну, думаю, по франку у вас вопросов не будет, потому что все вы знаете, что это по сути, кто торгует на форе, это зеркальное отображение евро. Угу, да, благодарю за ссылочки. На споте это какая цена? На споте возьмите единицу, поделите на фьючерсную котировку. Если делите на 1.02.90. Ой, если вверху, то 1.04.10. Так. Канада. Значит, Канаду, конечно, интереснее всего всегда рассматривать в связке с нефтью. Вот, я сейчас одно, одно маленькое построение сделаю, такую небольшую манипуляцию по нему. А, приблизительно так я как раз и видел. То есть сейчас по, по Канаде будет отрабатываться так называемая техническая коррекция. А, то есть, это коррекция, которая больше она подвязана к техническим методам. То есть, есть некое подобие, я их называющие вообще как сквозные трендовые линии, они очень хорошо на самом деле отрабатывают, но чаще всего именно больше в коррекциях. Дело в том, что, смотрите, мы вот с вами сейчас такой небольшой межрыночный анализ проведем между Канадой и нефтью. Помните, нефть, на прошлом вебинаре я говорил о том, что по нефти будет рост. То есть, я ждал чуть более глубокую коррекцию, вот, что достану сюда пониже, чтобы купить. Вот. Но коррекция была только лишь к ближайшему уровню, даже до ключевого не смогла крупного достать, вот. и ушли вверх. Вот. Сейчас, на самом деле, ситуация не менялась. Знаете, нефть это, наверное, камень проникновение практически у всех, наверное, трейдеров товарных фьючерсных. Дело в том, что я очень много тоже спорил с другими трейдерами, которые рассказывали о том, что нефть там уже падает на 35, на 37, на 40 и так далее. вот и Я до последнего утверждал, утверждаю буду утверждать, что наоборот нефть на ближайшее время, на ближайший год она будет расти. То есть 50, если речь идет о марке ВКИ. То есть это даже... Ну, не обсуждается даже не уровень. Здесь я вообще по ней еще с декабря целюсь на 60. То есть никаких 40 и ниже я вообще не вижу. Вот именно на 60 конкретно эта цифра. Вот, сейчас собственно ситуация абсолютно никак не меняется. Внизу была кульминация, выход с кульминацией вверх. И причем ближайшая Остановка будет находиться выше. Здесь у нас есть месячный депок, плюс еще достаточно крупная трендовая. Вот Вы можете видеть, по каким конкретным экстремумам она нарисована. Цена ее обязательно увидит. Но это не будет у нас серьезным разворотом, это будет как коррекция. Это будет промежуточная коррекция, затем продолжится движение цены вверх. Поэтому по Канаде с большей долей вероятности – Движение вверх еще сможет э, тоже продолжиться. Давайте сейчас сделаем еще одно подобное построение, чтобы больше уточнить данный момент. Здесь очень мне нравится, нахлевывается еще вот такое построение. Сейчас посмотрим, что. Да, все экстремы мы попали, все четко. Здесь я для себя проводил анализ, и поэтому вы уже видите, у меня построенный профильный объем. Депок у нас был в двух уровнях, Вот первый уровень был вверху, и затем перебрался немножко пониже. Значит, сейчас цена находится в области так называемой зоны продаж, но я думаю, что эта область больше носит в себе коррекционный характер. То есть цена откорректируется вниз, причем особо недалеко. И затем все же продолжит движение вверх. Причем движение вверх, давайте это как максимальную границу возьму. Границу дозволенного, скажем так. Движение вверх, здесь есть два уровня. Пока что я сотрудняю сказать, какому конкретно уровню цена здесь может подлететь. Возможно будет как вспомогательный, еще запросто может тоже сработать. Сейчас его укажу. Вот так вот. То есть может на самом деле дойти практически до данной сквозной трендовой, а только затем уже дать достаточно неплохую э, глубокую коррекцию вниз. Вот. Либо же здесь есть уровень немножко ниже. То есть на него я тоже посматриваю, он тоже является значимым. Вот. Но общее направление здесь все же по-прежнему будет. У нас, еще не по-прежнему, а здесь направление будет на фьючерсе вверх. Дело в том, что это на четырехчасовой графике. На дневном графике я ожидаю, что могут сделать даже перепозиционирование очень крупное. Вот для этого нужно нам отметить ключевые уровни. Раз. И два. Вот. И если коррекцию вниз и буду делать, то это наш граничный уровень. Вот. На приблизительно 4 свинга вперед я рисовать не очень хочу, это уже так многовато будет для недели. Вот. Но приблизительно схема такая, то есть корректируется Канада вниз по аналогии с нефтью. По нефти здесь абсолютно аналогичная ситуация, будет, потому что нефть, не забываем, это двигатель. Для Канады нефть – двигатель, а фьючерс канадского доллара у нас ведома. Далее. Добой делается по фьючерсу вверх на спотовом рынке, то есть на Форексе это у нас движение вниз. Вот. Соответственно, у нас есть крупный месячный депок плюс важный уровень в районе 0,7460 и затем в районе 0,7510, 0,75 примерно. Uh, данный уровень цена незамечена, не вообще никак не пройдет, ни в коем случае. Тем более, вот здесь еще и зона продавцов находится, вот она. Вот, поэтому от них обязательно, либо от первого, либо от второго, просто заранее наверняка сложно, от первого могут просто откорректироваться, потом добить до второго, а оттуда уже сделать глубокую коррекцию. Но коррекция максимально возможна, это 0,7360. Это очень хороший, очень сильный, значимый уровень, вот. и именно к нему... Когда цена подойдет, то здесь уже будут не просто среднесрочные, а среднедолгосрочные покупки по фьючерсу верх. И это будет синхронизировано как раз движением по нефти в район 60 долларов за баррель. Вот. К тому же на этой неделе будет встреча ОПЕК. Вот я у себя в группе в Фейсбуке как раз публиковал данную новость. Сейчас посмотрим. Администратор скинул. Да, вот ссылочка. Это у нас на что? Ага, это на Атас. Админ, сбрось еще, пожалуйста, ссылку именно на мою группу в Фейсбуке, потому что там я опубликовал сегодня как раз новость касательно ключевых фундаментальных факторов в текущей недели. И там как раз указывал момент заседания ОПЕК. Вот, Это очень такой существенный момент. Вот, поэтому по нефти ситуация будет выглядеть абсолютно аналогично. То есть добивают вверх, корректируются вниз. Вот. Ну, вниз здесь такой момент пока что немножко сложноватый, потому что э, сам по себе, по себе нефть это очень дерганный инструмент. А на самом деле у него колебания просто, просто сумасшедшие иногда бывают. Поэтому приблизительно пока сюда покажу. Возможно максимум, что цена может дойти не просто до уровня, я а сразу здесь в виде зоны оформлю. Вот так вот. Вот такая вот зонка с верхней границей 47.60. Да, вот четко так она будет выглядеть. И нижняя граница 47 ровно. Вот, то есть, воз, возможно, аж сюда откорректируется. Как раз очень многие будут пытаться в, в этом моменте продавать. Вот, Но ну, а затем уже очень красиво уйдут на переход вверх. И это уже будет синхронизировано с тем движением, которое уже показатель не стал показывать. То есть уже после финального добой вверх. Вот. Собственно, я именно в таком виде вижу их дальнейшую синхронизацию и движение друг к другу. Скажите, вам ситуация по Канаде и, соответственно, соответственно нефти вам понятна? Что фью, фьючерс на евро входит так же, как и евро-доллар. А, это, смотрю, просто имя тоже меня зовут, Вначале такую так удивляюсь. А, Итак, если, если смотрели по евро фьючерсу, то по форексу вниз? Нет, ни в коем случае. Касательно того, что на фьючерсах вверх, а на форексе вниз, это только а, в том случае, если у вас американский доллар будет стоять в числителе, то есть usd chief, USD-CAD, USD-GPY. Только в данном случае у вас будет зеркальное отображение. Вот И поэтому даже если вы используете какие-то, скажем, объемные индикаторы в MetaTrader, то не забывайте о том, что данные об объемах, они всегда берутся именно с фьючерсного рынка. И соответственно, для показания той же, скажем, кумулятивной дельты, вам нужно будет в уме либо график, либо уже кумулятиву переворачивать. Вот. Это когда-то уже там на старых-старых своих. О прошлогодних или позапрошлом или году показывают эти все моменты. Угу. Так, хорошо. Да, всегда, пожалуйста. Так, так, так, Йенка. Значит, иена, иена тоже такая... В общем, сволочи счета, на, на, на самом деле, меня здесь чуть-чуть не, не достала до селл-лимита. До, до я его так, так хотел продать красиво. Здесь, как я видел, эту зону, зона продаж здесь была, но я ждал чуть-чуть выше ее. Вот. Но, судя по всему, невелика не потеря. Дело в том, что на самом деле здесь есть очень хорошая у нас зона покупок. Вот. И, кстати говоря, вот касательно вопроса Дениса, который спрашивал в чате по поводу прямых обратных котировок и что переворачивает и иену, то, что я сейчас буду показывать дальше, например, вверх, вот. на Форексе это, наоборот, будет вниз. Вот здесь вот нужно переворачивать, потому что американский доллар на форе находится в числителе. Итак, давайте в целом так, комплексно глянем на график. А вот, ребят, вот, вот скажите, вот, глядя сейчас вот просто на движение, которое было сделано вниз, которое затем а, у нас проходит вверх, как вы считаете, сама, вот если даже предположить о том, что движение вверх является коррекционным, а сама коррекция она является у нас завершенной или не хватает и, и еще добоя? Вот просто, как вы считаете, чисто глядя на график, без объема, без там, всяких инструментов, вот, просто первое ваше впечатление при виде данного графика. Вот как, как вы считаете, является ли завершена данная конструкция коррекции? Давайте сейчас буквально пару секунд и прочту ваши ответы. Так, смотрим. Вот, замечательно. Все пишут, что нет. Совершенно верно. Я абсолютно на самом деле с вами согласен. А, смотрите, дело в том, что действительно, вот, э, я говорил об этом на, на предыдущем вебинаре, о том, что. Прежде всего, перед тем, как вы начнете там, применять разные методы, крутить, вертеть, анализировать график, какие-нибудь преображения, манипуляции с ним делать, вы должны... Просто без лишних абсолютно мыслей, без лишних идей, предубеждений, прогнозов и прочего, он просто откинуться в кресле и в целом посмотреть на график. Я абсолютно всегда так делаю перед началом комплексного разбора. Я предварительно просто смотрю на график и, и начинаю, начинаю думать, а как цена движется, то есть в какую сторону она движется быстрее, в какую сторону движется медленнее, почему так происходит. Вот, и смотрю, как были, сколько было экстремов в предыдущем движении, а потом импуль, сколько дви, э, экстремов было в новом движении. И на самом деле сейчас движение выглядит просто банально незавершенно. То есть действительно, ну, я лично считаю, что здесь явно не хватает обновления э, максимума. Поэтому давайте сейчас я вам этот момент пытаюсь графически показать. То есть что конкретно имею в виду. У нас есть некий максимум. Мы его сейчас чуть больше конкретизируем. Вот он. Есть максимум, да? Далее. С чем у нас совпадает данный максимум? По большому счету ни с чем. То есть, промежуточные какие-то уровни в прошлом, да, здесь был вот. Здесь пропилен был уровень, то есть не в счет. Здесь мелкий уровень тоже особо не в счет. А ключевые находятся у нас выше. То есть давайте сейчас с вами посмотрим, какие, какие следует взять именно из ключевых уровней. То есть из ключевых обязательно, конечно же, мы с вами затронем данный уровень. Вот он, раз. И затем еще также в глаза бросается вот такой уровень. Два. Заранее сказать, что прям к нижнему или к верхнему будет движение, на самом деле, очень-очень сложно. Вот, но верхний уровень, он реально сильный. Он действительно очень-очень и -очень сильный. Вот, И поэтому э, здесь очень сложно сказать наверняка, добьют, не добьют. Но у верхнего уровня сразу же э, возникает такая ситуация, что здесь есть вращение. Причем это нужно смотреть на дневном тайме. Ну, на дневной пока не хочу переходить, нужно перенастраивать будет кластера. Вот. Но в целом, в целом подобная ситуация видна и на 4 четырехчасовом, что здесь есть очень хорошее вращение. Вот видите, да, этот уровень. Поэтому я считаю, что у Ена очень долгий путь еще на самом деле вверх. Вот. То есть движение вверх не закончено. Здесь плюс ко всему можно еще, смотрите... Сделать небольшое такое простенькое построение. Вот оно. Вот Раз. Ну и вторая точка там приблизительно. Сейчас мы ее больше конкретизируем. Так вот два. И слева также находится еще и Значимый, интересный для нас уровень. Мы его тоже отметим. Вот так. Что это нам дает? Смотрите. Дает нам это следующее. Небольшое, скорее всего, пропиливание будет данной трендовой. Подход к ключевому значимому уровню. То есть в рамках рассматриваемого таймфрейма, Данный уровень является действительно значимым. После этого там, промежуточная запросто может быть коррекция вниз. Пока что ее величиной, мне сложно о ней говорить заранее, какой она будет. Ну, давайте так, условно приблизительно а, к текущим локальным минимумам. То есть приблизительно вот сюда, вот тоже есть уровень. то есть Приблизительно здесь, я вам сейчас отмечу его тоже, данный уровень чтобы он у вас был. Это уже как, скажем так, дальняя граница. что Могут дойти, но могут не дойти. Это максимальная граница. вот Ну а после этого уже цена уйдет на перехай. То есть вот здесь вот уже для того, чтобы синхронизировать это движение с форексным рынком, вам нужно будет на форексе уже котировки эти перевернуть. То есть фактически на форексе это имеется в виду, что Будет сделан добой вниз, коррекция вверх и новое продолжительное движение вниз. Вот, целей движения будет несколько. Их мы уже будем с вами уточнять на следующем а, вебинаре. Поэтому пока что сейчас самая ближайшая цель у нас это пробой. Локального экстремума, который был у нас сформирован еще 17 апреля. То есть диапазон 17-18 апреля, я считаю, что с очень очень большой вероятностью он будет преодолен. Вот, собственно, такое у меня мнение касательно фьючерса японской иены. И плюс ко всему, японская иена у нас с вами синхронизирована с другим товарным фьючерсом. Давайте проверим, кто из вас помнит внимательно следил на прошлых вебинарах, с каким конкретно товарным фьючерсом у нас синхронизировано движение по иене, то есть с чем конкретно очень большая есть корреляция, то есть на какой товар нужно обращать внимание для того, чтобы понимать также дополнительное движение по евро для правильного проведения межрыночного анализа. Так, сейчас посмотрю на ваши ответы. Замечательно. Да, совершенно верно. То есть, движение по иене у нас синхронизировано касательно фьючерса. Движение фьючерса евро, э, иены, простите, у нас синхронизировано с движением по золоту. А золото у нас. Ситуация, кстати, очень-очень будет похожая. Вот. Вы, скорее всего, те, кто были на прошлом бинаре, помните, у меня золото были покупки, начиная от, от уровня 1256. Ой, 56, что я говорю. 1216 мы тогда вошли. Вот как раз был от тени э, здесь вход. Вот благополучно эту сделку уже, наконец, здесь в верхушках закрыли. Очень хорошую прибыль зафиксировали за этот месяц. Вот, сейчас пока что в продаже я ни в коем случае не лезу. Почему? Потому что, смотрите, здесь есть очень такая э, интересная темка. Я очень люблю на самом деле подобные ситуации. Дело в том, что, во-первых, есть зона покупателей, от которой хотел делать дополнительные покупки. Это 1244,5 уровень. Но, к сожалению, цена не дошла до него, 10 тиков. Вот. И при этом у нас э, была еще сделана поддержка в виде свечи э, крупного вертикального объема. Для тех, кто, возможно, не слышал на прошлых вебинарах, впервые присутствует, скажу о том, что данные свечи крупного, именно крупного, такого значимого, выделяющегося вертикального объема, они выполняют очень хорошую роль поддержек и Вот, Поэтому от них я также очень часто люблю рассматривать возможности для сделок, особенно если они совпадают там, с какими-то зонами, разворотными уровнями там, и еще чем-то-чем-то. Вот. Поэтому движение вверх по евро. Ой, мне постоянно евро хочется. <смех> движение вверх по золоту у нас на самом деле еще а, не закончено. То есть промежуточная коррекция, да, прошла. Вот, но само движение все же пока что еще не закончено. И снова-таки, если в целом глянуть на график, вы, во-первых, заметите, что оно очень сильно похоже а, на то, что мы с вами рассматривали по йене, То есть если так снова-таки откинуться на спинку стула, то с погрешностью в корреляцию и в волатильность у вас все же... Само по себе движение очень неплохо синхронизировано. Вот, и поэтому смотрите, ситуация сейчас будет следующая. Есть значимый уровень, который пока что цена еще не преодолела. Вот данный уровень 1265 долларов за унцию. Идеальнейший был отскок от данного уровня. И плюс, ко всему, здесь же еще находилась у нас сначала зоны продавцов. То есть тоже это достаточно значимый такой момент. Цена отвалилась от данного уровня, но даже не смогла дойти до зоны покупателей. То есть это означает, что все же покупатели достаточно сильны, что даже до зоны не смогли продавцы цену додавить. Вот. Поэтому я все-таки считаю, что скорее всего уйдут такие... Брать основные цели, которые я ждал уже, наверное, месяца два то и три, когда еще цена была здесь вверху. Вот. Э -э, эти цели будут находиться в районе приблизительно 1320 долларов за ус. Сейчас я вам покажу, чем они обоснованы. Здесь есть несколько уровней, плюс там разные технические методы построения были применены. Так, вот у нас первый. 1311 условно. Это очень хорошее обращение. Если вы посмотрите на графики, вы увидите следующую ситуацию. Давайте вот просто прочитаем количество э, значимых касаний. Первое. Второе. Комплексно. Третье. Четвертое. Пятое. Чуть-чуть не дошли. Шестое. Здесь пропилили, вот, но очень быстро вернули. Седьмое. То есть, по сути, 7 очень серьезных, очень значимых касаний с этим уровнем были. То есть это, этот уровень для цены, он будет прежде всего как магнит. То есть э, цену будет просто к этому уровню тянуть. Вот. Поэтому я считаю, что э, движение вверх у нас будет вплоть до уровня 1300, ну, условно 10, там 11, плюс-минус 10 приблизительно. 1310, 1320 долларов за ульцию. От максимума в районе 1290 цена, естественно, откорректируется. Не, не без того. То есть движение проходит у нас зигзагообразно, то есть не э, резкими выбросами. Вот. И поэтому я лично ожидаю, что все же будет добой вверх к стратегическим целям. То есть приблизительно так я вижу дальнейшую ситуацию по золоту. Но опять-таки здесь, возможно, еще будут сделаны некие коррективы. Посмотрим, как 8 июня у нас пройдет ФРС голосование по, по поводу увеличения либо неизменения процентной ставки в США. И от этого уже будет видно, как в дальнейшем что Возможно, сделать только лишь тест данного уровня и затем уже улетят по полной программе вниз. То есть, на самом деле, такой вариант развития событий я тоже не исключаю, вот, но считаю, что он больше носит в себе коррекционный, не коррекционный, альтернативный характер. Поэтому я сейчас его лучше покажу другим цветом. Чтобы вас не запутать. Пускай он будет вот таким вот у нас. Вот, поэтому считайте, что приоритетный вариант все-таки, я считаю, по направлению вверх, и цель в районе 1310 долларов за ООС, альтернативный вариант развития событий, это все-таки, что после взятия цели вверху, цену смогут выкинуть вниз, и уже она уйдет на более глубокую коррекцию. Такое мое мнение по золоту и совместно с иеной. Скажите, вам комплексный анализ по золоту и иене понятен был? Ко мне вопросы будут по данным финансовым инструментам? Угу. Отлично. Вот, если у вас в дальнейшем будут возникать вопросы, то не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Можете писать в Skype. Если вдруг Skype не получится, там э, чуть выше администратор указывал еще также мою почту. Вот, если можно, продублируйте еще раз, пожалуйста, почту на Gmail, чтобы у вас тоже было. Уровень по споте по возьмите, Возьмите стоп поделите на те цифры, которые у меня здесь указаны в терминале. Либо же можете, в принципе, особо не заморачиваться и просто на спотовом рынке посмотреть, где конкретно находятся данные уровни. Их достаточно легко найти. Если здесь они максимумы, то у вас это будет просто локальный минимум. Есть, откройте 4 четырехчасовую график и посмотрите, где данные минимумы будут расположены. Пока что с текущей золота я покупать еще не планирую. То есть если опустят ниже, там я буду рассматривать возможность покупки. То есть, скажем, для меня идеально... Покупка была бы в районе приблизительно 1244, то есть оттуда да, я бы купил. Сейчас пока с текущих, как раз это уровень, где я фиксировал свои покупки, снова с этого же уровня открывать новый, честно, пока желания у меня совершенно никакого нет. Если он пройдет выше, четко э, закроется за пределами вот данного уровня 1265, то в принципе можно будет попытаться купить от уровня 1256. Здесь тоже достаточно неплохой уровень с точки зрения техники. Вот. А пока вот именно просто по рынку покупать нет. Я, я так не люблю совершенно делать. Я покупаю всегда, либо продаю только лимитами от важных значимых для меня уровней. Вот. И также э, хотел вам еще сказать о том, что с ну это пока ориентировочно с 6 июня э, у меня сейчас идет как раз набор. В группу обучения, которая стартует у нас 6 июня по тем методам анализа, которые мы сегодня показывал. Сегодня мы с вами больше делали упор на объемы и уровни, но также у меня в своей торговле присутствует намного больше методов. Я их просто на протяжении вебинара особо не показывал, потому что на это уйдет тогда очень много времени, вебинар просто будет очень долгим. Вот. Но самих методов анализа ну, более чем достаточно, и они, по большей части, половина из них идет по техническим методам для идентификации разворотных зон, и вторая половина идет по уже объемным методам анализа. То есть это все то, что не в книгах, а именно все то, что на протяжении своей практики в ежедневной торговли я сам лично применял. Вот. Более подробную информацию можно найти у меня на, на сайте fxdefis.mewave.com. Вот. Ну и также по вопросам записи уже пишите либо на почту, либо в скайпе. Вот. А нам с вами осталось разобрать последний финансовый инструмент. Значит, нефть мы с вами уже а, просматривали. Я говорил, что движение вверх локально еще не закончено. Вот, что 52.70 приблизительно, цена еще запросто может дойти. А здесь еще интересный есть момент касательно а, S&P 500. Дело в том, что да, данный индекс, а, в основном, он... По чуть-чуть уже выдыхается, сам по себе. То есть здесь была, во-первых, достаточно красивая зона продавцов, вот, в ней цена так вот немного колбасилась. Я ее сегодня как раз в нем закрывал. Дело в том, что у меня продажи здесь были. Я их сегодня благополучно успел в этой тени закрыть. Почему? Потому что реакции обычно я всегда смотрю. На то, чтобы зоны а, покупателей либо продавцов была сделана хорошая реакция. Здесь реакция, к сожалению, а, как, как таковой я не увидел. То есть ее, ее не получили. Поэтому, как в случае аналогично с фунтом, вот, я эту сделку прикрыл. Вот, Пока что сейчас а, я в эту ситуацию не лезу. Вы видите прекрасно, что я расседал тоже профиль. А, у меня где-то даже скрин а, лежал в, а, в группе в Facebook я тоже постил этот скрин касательно того, что вот от данной зоны накопления будет отскок вверх. Вот он, собственно, состоялся. Вот. От данного украс ключевого профильного уровня ожидался ретест его же, то есть подход цены к этому уровню и выход вниз. Но сейчас происходит плавное, постепенное перекрытие. При подобной комбинации перекрытия цена очень часто уходит дальше на перехай. Вот. Так как вверху уровней здесь толком нету, то операция, к сожалению, практически не на что на самом деле. Вот. Поэтому... Я ожидаю, что буквально небольшой переход здесь запросто могут дать. То есть приблизительно, там, скажем, 1205, 1205,5, а оттуда уже снова уйти на такую достаточно дерганную, глубокую коррекцию. Вообще подобные вещи очень сложно торговать, скажем, на разворот, а на продолжение движения, то в случае, опять-таки, подскока здесь только лишь одна зона покупателей есть, но она... Очень опасно, потому что находится вблизи локального максимума. Вот поэтому смотрите, как вообще быть в данной ситуации? Покупать по, по тренду сейчас действительно очень опасно, потому что э, рынок, фондовый рынок и конкретно вот индекс SP он вошел в фазу турбулентности. То есть здесь наблюдается очень серьезно повышенная турбулентность, и поэтому, следовательно, пока лучше воздержаться именно от покупок по тренду, потому что очень глубокие коррекции. Вот, поэтому я считаю, что могут цену в дальнейшем скинуть еще гораздо ниже. То есть, смотрите, сейчас снова-таки вот могут на этот раз уже вплоть до трендовой э, добросить цену. Тем более в целом, давайте Посмотрим на данный график, видите, если здесь еще без особых усилий цена двигалась, затем была вот фаза турбулентности и дальнейший выход, то посмотрите на амплитудность данной фазы. То есть видите, и зоны вращения были сформированы, которые пробиваются в обе стороны, и зоны покупателей-продавцов, которые также пробиваются сначала в одну сторону, затем улетают в другую, промежуточный уровень. То есть сейчас пробивается абсолютно все, то есть происходит движение, от одной, от одной границы к другой. То есть нет четкого целенаправленного. В подобных моментах лучше всего работает старая добрая тактика. Покупаем от нижней границы, продаем от верхней. Поэтому в данной ситуации лучше всего будет именно так и поступать. Вот. Поэтому я лично жду перехай уровня 1000, 1205. И там же после перехай можно по чуть-чуть по начинать продавать. Вот. Самое главное при движении вниз просто быстренько перевести в безубыто. Вот, ну, собственно, пока я такую торговую, торговую тактику вижу по индексу S&P 500, но это нужно делать очень-очень осторожно. Потому что реально инструмент сейчас в зоне, в очень опасной, такой зоне турбулентности. Поэтому кто торгует на американской фонде и, в частности, фьючерс на индекс S&P 500, учтите этот момент и будьте очень осторожны. Вот. По S&P 500, думаю, ситуация вам не знала. Ну что ж, я достаточно вас сегодня, как для понедельника, помучил. Я надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний вебинар, что он был для вас, прежде всего, полезным. И самое главное, что сможет принести вам доход, как минимум, на текущую торговую неделю. Ну что ж, на этом тогда все. Напоминаю, что для тех, кто хочет самостоятельно научиться использовать, анализировать и также торговать по тем, торговым методом анализа, который я сегодня показывал, напишите мне в личку Skype, либо на почту, вот, и там уже более подробно все объясню. Вот. А для всех остальных спасибо всем еще раз большое за внимание, за вашу активность, участие в нашем сегодняшнем вебинаре. И до скорых встреч. Следующий вебинар у нас состоится 29 мая, через неделю, в понедельник, в то же самое время, в 19 часов по московскому времени. Всем еще раз спасибо и до скорых встреч. Всем пока. Спасибо, Денис, думаю, всем понравилось, то, кому нужно получить контакты, задержитесь немножко, я сброшу еще раз контакты Дениса и наши контакты, значит, страничка Facebook, страничка Инстаграма, наш канал. Еще раз поблагодарим Дениса, встретимся через неделю на еженедельном обзоре рынка. И, и собственно, всем, всем успехов в торговле, всем пока, до новых встреч.